приходится небольшими короткими перебежками с тяжелого волокушей продвигаться вперед к нашему местоназначению. Тяжело, уже полная волокуша, блять, снега снегано. охотники сегодня мы вырвались на рыбалку с моим напарником на юганскую хобби. но для начала я хотел бы вам посоветовать группу вконтакте это продвижение социальных сетей если у вас есть такой небольшой канал как у меня вы можете воспользоваться их услугами Эти услуги это платные ссылка этой группы будет в описании под видео. мы 4 часа не было ни одной сработки поставили 16 жерлиц пробовали на мормышку на балансир на мотыля на опарыша в общем ни одной поклевки мы решили времени много не терять сейчас собираемся и переезжаем там в другое место поедем на карьер надо ехать на другое место на рыбалке как в бане Вот такие кусачки у нас 848, 272 Ну это непонятно что Это 707 Короче Элитная рыбалка у нас Это у нас Рыбальная самый рыбалка. главный труженик Это его инструменты Короче, что сегодня поймаем Попробуем пожарить Взяли с собой баллон с Сковородку взяли, взяли масло Мы сейчас в другом месте мы находимся возле карьера в том году мы там рыбачили таких неплохих кстати таскали сорок ну и щучка попадалась окунь тоже попадал бла бла, бла, бла. пошли рыбать кстати по которому карьеру сейчас идем и прям вот буквально вот в этом месте где-то я утопил камеру вот где-то здесь вот здесь в том году я короче камеру утопил GoPro 4 такую же на которую сейчас снимаю я ее утопил без э, бокса герметичного, так что ее без толку было доставать. Хотя мне предлагали, чтобы я ее достал, там один знакомый водолаз. Я говорю, нет, без толку. Она была не герметичная, ей, короче, она. Да. Это окуль. Ой, вообще мало На мотыля я его уговаривал. Есть. Ты на парше? Да. О, О покрупнее. Теперь я ставлю два. Ты же знаешь, какая у меня система? Да. У тебя есть эти колбасы? О, смотри, какой да, У тебя колбаса есть? Вот это будем жарить сегодня. Да. Первый наш окунь, вернее мой сегодня Антон уже два поймал Вот у меня первый окунь Решили пожарить окуня и белую. Взяли с собой муку, сковородку, горелку. Вот, сейчас все в процессе. Да. Красота на природе! Дрюха, еще парочку окуней. Ну-ка, быстренько, вылови. Сейчас выловим. Сейчас все собаки сбегутся на запах. Сороки, ёпки. Сороки? Может, сороки. лисы бегут. Так, крышечку... Закрываем. Все, процесс идет. О, у нас рыбка немножко поджарилась. Так, ты что там поймал что Да, сейчас поймал вот такого Конечно. поймал маленького паука. Такого жарить что ли? Конечно. Сегодня у нас обед уже был А сейчас у нас практически ужин Сейчас без пятнадцати пять вечера И вот мы Первый раз жарим зимой Тут же пойманного окуня Чебачка И вот сейчас пробуем Ну, в принципе, неплохо На маслице-то пожарить Само то Короче, нашли вот место такое Здесь кто-то построил такой Круг без баннера решили здесь половить правда мелочь клюет зато ветра нету палатку не надо ставить В общем сидим отдыхаем на природе сегодня кстати 18 марта день голосования ну а вы в комментариях напишите ходили ли вы голосовать или были на рыбалке как мы ну и заканчиваем мы сегодня нашу рыбалку сегодня у нас выдался трудовой день на жерлице у нас сегодня не брало. Мы потом забросили это дело и начали ловить на карьере окуня. Чуть-чуть половили, тут же пожарили, сожрали. И сейчас нам предстоит возвращаться, тоже идти где-то около километра. Ну и напоминаю, что у меня в конце марта будет объявлен конкурс в моей группе. Ссылка будет в описании под видео. Там перейдете по этой ссылке, вступите в мою группу рыб-охотники. Вот. Ну а остальным я желаю удачных дней, удачной рыбалки. Всем не хвоста, не чешуи. Ну и всем пока!